Все, что женское, оно не мужское, а все, что не мужское, оно женское. Это очень просто на одежде. Если мы рассматриваем, например, классическую женскую одежду, вот платье точно ни один мужчина не носит. И платье, значит, это некоторая крайность именно женской природы. Да, там потом идут различные фасоны, вплоть до э, потом одежды унисекс, где непонятно это вообще какой пол. И дальше идут одежды такие типично мужские. Например, джинсы – это мужская одежда. Если вы э, изучите историю, то их одевали ковбой. Вот, и делали их из, из, из старой э, скажем так, ткани из парусов. Вот. Поэтому то, что сейчас э, джинсы стали женоподобными, ну вот, это все равно некоторая ну, как бы женская одежда, но она мужская все-таки, вне больше мужского. Э, к чему это говорю? К тому, что для того, чтобы мужчина вас воспринимал как женщину, вам необходимо отклониться в некоторую крайность женственности. И, если вы хотите, чтобы он вам относился более по-женски, вам нужно быть более в крайней женской стороне. Это касается всего. И внешнего вида это касается. И то, как вы говорите. И ваших качеств, и вашего состояния. Одежды, косметики, волос, ногтей. То есть вот из мелочей потом будет строиться женский образ. И чем, если вы хотите сильного, такого ответственного, брутального мужчину, соответственно, вы его привлечете к своей противоположностью. То есть если вы слабая, нежная легкая девушка и наоборот если в вашей жизни попадаются какие-то подростки какие-то мальчишки безответственные какие-то э, типы э, которые хотят жить за ваш счет значит вас активированы больше мужские качества и вы притягиваетесь как плюс и минус для того чтобы это исправить Необходимо осознать, какие у вас качества мужские активированы и активировать противоположные женские качества. Очень важный момент. Запомните, пожалуйста, это. что Никакие качества не нужно убивать, удалять, стирать и уничтожать. Если вы научились быть сильной, это замечательно. Просто нужно будет увидеть другую крайность и научиться быть слабым. Если вы научились руководить, научились быть лидером, вам нужно только научиться будет подчиняться, и следовать. То есть у вас уже одна часть активирована, и ни в коем случае нельзя ее обесценивать. Потому что некоторые нехорошие тренера и тренерши пытаются сделать э, акцент только сугубо на женских качествах, что в корне неправильно. Есть ситуации, где нужно быть мужиком, Согласитесь, есть такие ситуации, да. И хорошо бы в этой ситуации включить эти мужские качества, чтобы эту ситуацию ну, преодолеть, как-то решить. Но в целом в отношениях с мужчинами желательно, чтобы большую часть времени вы находились в женских состояниях. Тогда мужчина будет находиться в мужских. Это некоторая рекомендация того, как вы можете влиять на мужчину.